поехали утро понедельника приятно только в сочи и в сочи еделая все там все работает да отлично кстати вчера было воскресенье плюс 15 градусов это у нас начало февраля какое число уже 6 часа 5 5 февраля 15 градусов тепла было в сочи на днях было Холодно, а сейчас почему-то уже тепло. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи в Илья Илья и мы с вами начинаем. Друзья, хочу вас попросить подписаться, поставить лайки. Вот здесь оглядочка. Поставить лайки, написать сразу комментарии, хорошие или нехорошие, любые. Мы информацию воспринимаем такой, какой она есть. Друзья, впереди все самое интересное. Собственно, сегодня хочется поговорить на следующую тему. Друзья, мы часто затрагиваем тему ипотек и собственно тема ипотек сегодня будет продолжаться. У нас основная боль это платежи, друзья мои, да, платежи по ипотеке они есть, от них нам никуда не деться, но тем не менее ипотека в Сочи это хороший инструмент, да, как забрать квартиру и собственно на ней потихонечку-потихонечку зарабатывать. Опять же, хочется коснуться темы ФЗ, да, то есть федеральной стройки, вы все их знаете, рассказывает тут, я думаю, смысла особого нет, и хочется, знаете, про что поговорить, про жилой комплекс Кислород, друзья, у нас с вами есть хорошая возможность забрать с комбинированной ипотекой 4,5 ставкой, квартиру себе в собственность, сейчас застройщик дает хорошие условия, и, Застройщик может сделать ремонт вашей квартиры и все это включить в ипотеку. Соответственно, вы на выходе получаете низкую процентную ставку. Понятно, что квартиру свою в Сочи и ремонт. Насчет ремонта, друзья мои, ремонт можно делать разный. Да? То есть, самое простое решение это сделать ремонт white box, да, то есть это чистовая отделка, остается уже поклеить обои, там, сделать наполнение и так далее. Можно сделать уже готовый ремонт, да, останется сделать только наполнение, только а, мебель и технику. Друзья, опять же, то, что касается фз вы все прекрасно знаете, и мы об этом неоднократно говорили, то, что на фз стало немножечко сложнее зарабатывать, да, то есть а, срок инвестиций, он увеличивается хотя бы, там, от 2-3 лет. С другой стороны, с другой стороны, если рассмотреть всю нашу Россию, да, все в принципе стройки, то в принципе Сочи Парк и Кислород является, ну, неплохими объектами, да, опять же в рамках России. В Сочи, в Сочи как это работает, друзья мои, а те, кто заходили на такие объекты на полгода, то есть там заходишь на, пол, на полгода с ипотекой потом успешно реализовываешь не совсем это прокатил да, потому что все таки есть э, достаточно конкуренция в этих комплексах да, то есть там высокий квартирный фонд хорошие условия от застройщика и тем не менее немалое количество перепродаж друзья на полгода и на год туда заходить бессмысленно и как правило знаете что я рекомендую купить там квартиру под низкую процентную ставку на весь период на весь ипотечный период там 20 25 30 лет неважно да и оставить себе эту квартиру однозначно за два три четыре года квартира значительно вырастет в цене друзья мои и эти квартиры хорошо идут в аренду а многие говорят слушай ну вот этот северный слон бытки как нам не особо нравится да там а какая там аренда а море далеко и так далее и тому подобное друзья то что касается моря я хочу вам всем напомнить а, сочи Весь Сочи находится на побережье Черного моря, и когда э, мне звонят люди с э, Новосибирска и говорят, что от кислорода до моря очень далеко, говорю, слушайте, ребята, говорю, ну это вам далеко. А здесь вот там 5-10 минут. И то, что такое до моря? Хотеть до моря даже с той же бытки, ну так себе удовольствие. У нас однозначно люди ездят там, на центральные пляжи, на набережную. Многие ездят купаться в Дагомейс, в Америкинку. Вообще само понятие от комплекса до моря это тоже такое понятие растяжимое. Здесь везде есть тонкая грань. Еще не стоит забывать то, что в городе достаточное количество людей, которые приехали сюда жить, это и пары, и семьи, и одиночки, все-все-все. И люди в возрасте, и даже и люди в возрасте и одиночки, они все переезжают в Сочи, все хотят тепло, все хотят солнышко, все хотят клима, все хотят воздух морской воздух да, друзья, и у них действительно нет возможности купить себе квартиру и жить в своей квартире соответственно квартиры, которые сдаются в том же Сочи парке кислорода, кислороде они хорошо идут в аренду и это не обязательно посуточная аренда это долгосрочная аренда я вчера был в квартире я скажу, это в Сочи парке, 10 этаж, 3 корпус, 23 квадратных метра. Друзья мои, вот эта квартира 23 квадратных метра сдается за 35 тысяч рублей. Казалось бы, да, площадь небольшая, но тем не менее 35 тысяч рублей. Вы идите где-нибудь там в Туле или по Тулу сдайте квартиру за 35 тысяч в месяц. Это будет немножко сложнее. Там они сдаются где-то там 20, там 22, 25 ну понятно то, что все зависит от локации, понятно, что все зависит от самой квартиры. Но тем не менее в Сочи квартиры сдаются. Вот смотрите, вчера был в кислороде и у них вышел новый каталог по жилому комплексу. Я, честно говоря, всеми правдами и неправдами отбил у них этот каталог и забрал его себе. Ну, даже даже не себе, а в компанию «Сочи ЮДВ». Друзья, здесь, знаете как, в этом каталоге отображено то, о чем вы, наверное, не знаете. И застройщик об этом мало говорил, потому что некоторая информация мне вчера поступила впервые. Я даже об этом и не знал, но тем не менее. Вот каталог. Друзья, жилой комплекс кислород. напоминаю, что там можно квартиру забрать за и 4,5 ставку, да, то есть это комбинированная ипотека Сбер и ВТБ. По другим банкам идет обычная ставка до 6 миллионов, 7 000 000, а комбинированная, и 7, а комбинированный чем плюс, там до 10 миллионов. Друзья, есть возможность еще зайти без денег. Давайте теперь по порядку. Пойдем по порядку. Вот смотрите. пу пу пу пу пу вот карта. Для тех, кто не знает, вот те, кто знает, посмотрите. Кто не знает, давайте я еще раз объясню, где находится Сочи Парк и кислород, друзья мои. А, вот здесь у нас Морпорт, вот он, морской порт. Зимний театр, вот идет Курортный проспект, друзья. Вот здесь находится у нас вот на Быдха, вот это все Быдха. А, вот здесь у нас, так, вот здесь у нас находится вот эти комплекса Сочи парк и кислород когда вы говорите далеко от моря ну, друзья мои, ну вот, вот передо мной карта перед вами карта, посмотрите где море, вот на море вот сколько там, 10-15 минут на машине так вообще на минут не знаю, минут 5-7 не больше, кстати, то что касается самой Бытхи и южного склона Бытхи там живет в большей степени такой, знаете, как закренило народ. Там много старого фонда. И тем не менее, люди, которые живут на Бытхе, с ними вот не поспоришь. Они любят бытку, они знают бытку. И для них это самый, самый лучший район. Друзья, напоминаю, что у нас вот здесь. Так, вот здесь у нас очень парк кислород. Вот здесь вот у нас возле моря. Пятизвездочный отель Камелия. Там, где квадратный метр стоит, Порядка 2 миллионов рублей. Даже сказал бы не 2, а от 2 миллионов рублей. И апартаменты там достаточно большой площади и редко продаются. Вот, собственно, здесь наш район. Друзья, когда говорить от моря далеко, ничего не далеко, все рядышком. Но, опять же, относительно. То, что касается жилых комплексов непосредственно возле моря, мы уже с вами ранее разговаривали на этот счет, такой комплекс, как Каравелла Португалия, там до моря вообще сколько там? Минуту идти, вот все, он на море находится Но мы столкнулись с тем, что Корабелла Португалия безумно круто Сдается летом, там просто ну, Балакан, там неадекватная стоимость На аренду, то есть это 5, 7, 8 тысяч За сутки, за обычно Маленькую квартиру А в зимний период, там не не догруз Да, то есть там квартиры сдается Сколько там, ну 20-25 В долгий срок Вот, поэтому Летом перегруз В межсезонье не догруз вот здесь, вот здесь вы будете зарабатывать круглогодично, у вас не будет сильных просадок, у вас не будет сезонности то есть сезонность по большому счету на ну, вот эти комплексы, ну, да вообще в принципе на ну, вот особо не влияет идем дальше идем дальше вот собственно как выглядит сам комплекс друзья, далеко от моря вы сами видите э как находятся корпуса то есть э вот у нас Северный склон, вот здесь прям вверх Бытки, и там идет южный склон, и, собственно, вот он у нас комплекс красавец. Кстати, то, что касается вообще самой стройки. По моим ощущениям, друзья, я сейчас говорю свое личное мнение, я могу ошибаться, и кто-то, может быть, со мной не согласен. А По моим личным ощущениям, кислород сделан немножечко качественнее относительно Сочи парка. В принципе, это, знаете как, там... Одна локация, их сравнивают с Сочи парк кислород. Но все-таки по моим ощущениям, что кислород сделан немножечко покачественнее. Кстати, многие видели, как Сочи парк подсвечивается, хотел сказать, зимой, ночью. Сочи парк красиво подсвечивается ночью, там подсветочки такие есть. У меня, кстати, даже есть фотография, сейчас... Нет, не буду показывать. Кислород тоже будет подсвечиваться в каком-то корпусе, сейчас скажу, по-моему... По-моему, вот в этом корпусе, могу не ошибаться, по-моему, да, вот в этом корпусе, я вчера вечером видел, сверху, ну, он еще достраивается там, только в мае, выдавать давать ключи, вот в этом корпусе сверху уже какие-то конечки появляются. То есть, эти два комплекса, сочи и кислород, они оба классно светятся ночью, почему бы и нет, идея, в принципе, достойная. Идем дальше, но эту схему не буду показывать. Ну, давайте поближе. Вот так выглядит корпуса. Опять же, э, здесь большое количество квартир с маленькими площадями. Это 16, 17, 18, 20, 23 квадратных метра. Друзья мои, обратите, пожалуйста, внимание на квартиры, которые находятся вот здесь, вот с торца, так скажем, вот эти. Там квартиры 22, ну, там 23 квадратных метра. У них две световые точки и это знаете как, это на схеме выглядит как полноценная однушка да? две световые точки, классно, то есть у тебя и балкон вот же, да, и допустим можно кухню, кухню там сделать там, где вторая световая, световая точка, но эти квартиры вот смотрите, это большая редкость для этого комплекса они продаются, там есть еще часть продажи, но они находятся не вот здесь, они находятся вот здесь да, обратите внимание едем дальше, едем дальше но это, понятно, территория. Такая будет территория, обычная, как у всех ЖК. Ну, ладно. Хочется немножко другое обозначить. Друзья, муниципальная общеобразовательная школа. Посмотрите, как она выглядит. Эту школу совместно с Евростроем, а вокруг и Еврострой вместе строят школу. Да, там два комплекса, два застройщика. И они, собственно, вместе школу строит. Наверное, вам говорили то, что в Сочи-Парке они строят, а в Ава-Групп в Кислороде говорили, что они строят. Ничего подобного. Они строят вместе, там еще будет детский сад. Вот такая классная школа. Дальше. Вот, кстати, поближе вот эти рендеры. Друзья мои, она уже строится, она действительно будет вот так выглядеть. выглядеть. Ну, скажите, разве плохо, если ваш ребенок... Будет учиться вот в такой школе, ну классно. Идем дальше, идем дальше. Ну вот здесь еще. Да, Рендер красиво, нарядно. Что у нас? Вот детский садик, друзья мои. Детский садик вообще красота. Ну сами все видите, вот так он собственно у нас выглядит, чтобы ваш ребеночек прям с кайфом ходил в детский садик и там наполнялся знаниями. Детские площадки. Ну, детские площадки, они детские площадки. Красивые и современные. Идем дальше. Сейчас будет у нас самое интересное. Там, кстати, еще э, застройщик Абагруп взял на себя обязательства и делает э экопарк в Идхе. Так называемый Дендрарий. Друзья мои, там всегда можно будет погулять, провести время и даже где-то где-то э, будут мангальные зоны, можно выйти с семьей, с друзьями или одному пожарить мясо и как-то отдохнуть. И пивка можно попить. Друзья мои, еще раз обратите внимание на детские площадки. Ну, они действительно современные. Они классные, они прикольные. Дальше. А, вот сейчас начинается самое интересное, друзья мои. Это торговый центр. Есть торговый центр у Сочи парка, там а, торговый деловой центр, уже зашла пятерка, МФЦ, коммерция, ну, в общем, потихонечку там все, жизнь началась. А вокруг, в свою очередь, делает торговый центр, непосредственно возле комплекса, вот у нас комплекс, и, собственно, вот так выглядит у нас торговый центр, там паркинг будет, по-моему, Два этажа, если не ошибаюсь, но тем не менее, друзья, ну посмотрите, ну классно торговый центр, то есть это, понимаете, и один комплекс, и второй, они максимально полноценные. то есть там и сады, и школы, и детские площадки, и все-все-все, все, что тебе нужно для нормальной, комфортной жизни, друзья мои, ну посмотрите, ну классно же. Едем дальше, Одна группа, Одна группа о кислорода, когда заходишь в подъезд, собственно, видишь вот это, друзья мои. Ну, классно, классно. Далее. Ну, это тоже входная группа. Здесь у нас идут планировки. Я вам все планировки показывать не буду. Покажу только самую интересную из маленьких площадей. Почему мы, кстати, делаем акцент на маленькие площади, друзья мои? Там платеж всего лишь там 32, 35, 37 тысяч рублей. Ну, в общем, до 40 тысяч рублей. И это уже платеж, учитывая ремонт. Мы сейчас одну сделку уже завели, будем потихонечку проводить ее, и, собственно, э, нет этой площади. шили туда ремонт, готовый от застройщика, и по итогу у нас покупатель сейчас заходит на проект с минимальными платежами, да, и у него квартира по итогу будет уже готовая. Нет тут этих, нет тут этих планировок с маленькой площадью, с двумя окнами, ну ладно. Давайте посмотрим прям вообще малютки, друзья. Вот смотрите. 17,8 квадратных метров. Все говорят, тут все как один. Куда это такая маленькая площадь? Что нам там делать? У нас собаку гудки гораздо больше. У меня там санузел в своей квартире, где-нибудь там в регионе в три раза больше. Давайте так, вот смотрите. Мы с Иваном Колосовым на этих выходных были в Мане. Мы. Были, как обещали, сделали видеоролик. То есть мы заселились, снимали входную группу, сам номер, ресторан сходили. ну То есть пощупали комплекс, так скажем, изнутри. Вот то, что касается, собственно, площади. Жилая площадь в Мане, и не только в Мане, во всех топовых объектах города Сочи, это 17 квадратных метров. Там вообще 20, но 30 метра идет в балкон. Там 20, 20 с хвостиком. И, собственно, сама жилая площадь 17 метров. И здесь основное, основное количество квартир 17 метровая. Друзья, собственно, они вот так выглядят 17,8. На рендерах это все смотрится хорошо. Никто не спорит. Но, опять же, мы ранее говорили, и сейчас повторю. Сделайте в маленькой квартире отельный вариант. Вот сделаешь отельный вариант, и будет тебе счастье. Потому что я был в квартире... Еще в одной квартире, был вчера в Сочи-Парке, она сдается, что там 30, 35, ну, в общем, до 40 тысяч, рублей. там сдается, друзья, сделали ремонт в этой квартире. Но, честно сказать, блин, ну, колхоз вот колхоз, колхозом, вот просто вот они купили квартиру там по 350, по 400 тысяч за квадратный метр. Они купили квартиру в Сочи. И сделали ремонт, настолько отвратительно. А потом еще жалуются, почему тяжело продается и на аренду тяжело уходит. там... Сэкономили вот насколько это возможно Ну ладно, не помним об этом Сделали сделали Давайте теперь посмотрим Самую, так скажем, ходовую площадь Самую нормальную, самую адекватную Это 32,4 квадратных метра Вот так это выглядит, друзья Опять же, здесь у нас что есть? Самое основное, это две световые точки Понятно, что можно планировать Можно делать как душе угодно Но, тем не менее, две световые точки Это не может не радовать Дальше, 28, например, ну, примерно она похожая, 48, друзья мои, это угловые квартиры, 48, это прям вообще, прям элитка, элитка, вот они, в доме вот так они выглядят, то есть это у нас угловая квартира, здесь самый кайф, это вот это лоджия, да, друзья мои, и вот эти квартиры с большими площадями, они все преимущественно идут с видом на море. Квартиры, которые с маленькими площадями, они все идут в сторону горца. вид на город тоже красивый. Квартиры с большей площадью, они все идут в сторону бытки, э, в сторону моря. Ну, посмотрите, какая лоджа. Далее, о, это прям вообще это колбаска. 50 метров. 55. Это, друзья мои, распашонка. У нас вот здесь лоджия. И вот здесь лоджия. Заходишь, заходишь направо и налево. Площадь, в принципе, интересная. Вот так она выглядит в доме. Вот так. Таким образом. 43. Ну, 43, ладно, не буду показывать. Ну, это, наверное, небольшой рендер. Ремонта. Ну вот, смотрите, вот у нас whitebox. Да, это чистовая отделка И вот, собственно, уже с ремонтом. Друзья, для чего мы вообще начали весь этот разговор? Здесь, знаете, как я не навязываю свое мнение, я только рассказываю вам информацию, то есть я вас сложу в курс дела. Сейчас купить квартиру там с минимальным платежом довольно-таки легко, но это не стоит забывать, что это все-таки Сочи, это Сочи. Да, это единственный нормальный курорт, курорт нашей России, к сожалению, единственный, да, и единственный курорт в мире, у которого маленькое расстояние от моря до горнолыжного курорта. И самое интересное, самое интересное, вот чему я удивляюсь, и что мне больше всего нравится в городе Сочи, то, что здесь, по большому счету, нет сезонности, то есть она сильно не ощущается. Здесь нет такого, мод ну, вот ездили в Анапуу, мы сейчас скажу, когда это был апрель, два года назад мы ездили в Анапу на брокер-тур. Ну и что мы там приехали, там людей днем сопнем, если ищешь. Стоят новостройки, да, то есть какой-то пустырь, просто там равнина пустырь, это все застроили квартирниками. Квартир много, там их много, людей мало. Собственно, в Сочи немножечко другая история. У нас сейчас стали большие пробки, да, но это, в принципе, свойственно любому большому городу народу действительно битком и самое интересное что неважно летом или зимой всегда приходишь на набережную и там достаточное количество людей в принципе город живет и тем не менее взять сейчас квартиру там с небольшой процентной ставкой становится выгодно но давайте так вы платите всего лишь там 30-35 тысяч рублей но квартира в собственности она уже есть и она в цене растет для тех кто говорит что Квартиры там не растут в цене, в том же случае парке кислороде, друзья мои, они растут в цене за две недели, сейчас скажу, или даже за полтора недели там было два подражания от застройщика. Я понимаю, почему застройщик поднимает. Там даже знаете, у нас были некоторые сложности из-за того, что они подняли стоимость, потому что мы рассчитывали на одно, не успели забронироваться, и по итогу у нас другое. Знаете, почему они поднимают цены, и причем так часто? Они вне конкуренции. Вот У кислорода есть по большому счету только один конкурент. Да, это ЖК Летний. Но ЖК Летний находится в Кудепске. Это немножко другая история. Опять же, речь идет здесь у низкой процентной ставки. В Сочи парке забрать квартиру под 4,5, к сожалению, не получается под комбинированную ипотеку. Но я думаю, что, скорее всего, этот вопрос будет в ближайшее время решен. И, друзья мои, в своем сегменте ЖК кислород является, по большому счету, лидером, да, то есть это где-то напрямую у застройщика берешь на квартиру, естественно, с полной стоимостью в договоре и с низкой процентной ставкой. В общем, обозначил вам всю, так скажем, подробную информацию, друзья, выбор за вами. Я все-таки, знаете, я за то, что... Маленькими шажками, потихонечку, полигонечку, но лучше себе забирать. Время идет быстро, и вы об этом прекрасно знаете, не мне вам рассказывать. Время быстро идет, и года быстро идут. А мечты порой остаются только мечтами. И пусть, знаете, ну пусть у вас будет 23 метра в Сочи, да пусть блин, будет там, не знаю, там 16 метров. Но они будут, у вас уже есть где заякориться, у вас прописка будет, если вам это необходимо. И уже вы вошли в рынок в Сочи, да, вы уже в рынке, поэтому, друзья мои, обратите внимание, квартира 30-35 тысяч рублей в месяц, ну, довольно-таки интересно. С вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках, пока!